Здравствуйте, дорогие друзья! Пока беженцы из Украины мытарятся по странам ЕС, политическая жизнь в Украине идет своей чередой. Одним из значимых событий в политическом пространстве Украины стал указ президента Украины номер 820-2022 от 1 декабря 2022 года, которым введено в действие решение Рады беспеки и обороны Украины от 1 декабря 2022 года про отдельные аспекты деятельности религиозных организаций в Украине и наложение персональных, специальных, экономических и иных ограничительных мероприятий, санкций. Пунктом первым этого решения Державную службу Украины по этнополитике и свободе совести решено отнести к центральным органам исполнительной власти, подчинив ее напрямую к админу. Пунктом 2 этого решения Державной службе Украины по этнополитике и свободе совести поручено в двухмесячный срок обеспечить в соответствии с Законом Украины про свободу совести и религиозной организации проведение религиоведческой экспертизы устава про управление Украинской православной церкви на наличие церковно-канонической связи Украинской православной церкви с Московским патриархатом и применить при необходимости предусмотренные законом меры. Все остальное в этом решении не так интересно и не особенно отличается от других решений РНБО проведения персональных санкций, хотя в данном случае речь идет о лицах, возведенных в священный сан, а именно о протодиакоме Новинском и архиепископе Лебеде. Зампредседателя Московского Совета Безопасности Дмитрий Медведев объявил это решение РНБУ Украины враждой против Бога. Братодиакон Новинский посчитал решение о наложении на него персональных санкций преследованием за религиозные убеждения. Если честно, реакции Медведева и Новинского нас интересуют не настолько, чтобы уделять им хоть какое-то маломальское внимание. А вот само решение РНБО от 1 декабря 2022 года, и особенно его пункт 2, вызывает вполне обоснованное недоумение. В чем тут проблема? Проблема состоит в том, что поручение в соответствии с пунктом 2 решения РНБО Державной службе Украины по этнополитике и свободе совести, проведение религиоведческой экспертизы на предмет выявления церковно-канонической связи между УПЦ и РПЦ в Уставе об управлении УПЦ выглядит так, как будто... РНБО умышленно поручает искать церковно-каноническую связь между УПЦ и РПЦ в Уставе об управлении УПЦ, где ее найти практически невозможно. Хотя действительно, правды ради, стоит сказать, что пункт 3 раздела 1 этого устава определяет, что УПЦ связано с поместными церквями через РПЦ. Даже если такая церковно-каноническая связь в этом уставе будет найдена и до истечения двух месяцев данных на проведение экспертизы в устав УПЦ не будут внесены соответствующие изменения, то возникает вопрос, кто в Украине зарегистрировал такой устав, изменения в который были внесены уже после полномасштабного вторжения московских агрессоров в Украину. На мой взгляд, упомянутую церковно-каноническую связь стоит искать не в Уставе об управлении УПЦ, а в Уставе РПЦ. И там эту связь можно увидеть даже невооруженным взглядом. Во-первых, в Уставе РПЦ есть целая глава 10, касающаяся связи УПЦ и РПЦ. Во-вторых, Пункт 3 главы 10 Устава РПЦ устанавливает, что Устав УПЦ одобряется патриархом РПЦ. Пункт 5 этой же главы Устава РПЦ устанавливает, что представитель УПЦ благословляется патриархом РПЦ. Пункт 6 этой же главы Устава РПЦ устанавливает, что имя патриарха РПЦ Возносится за богослужениями в храмах УПЦ перед именем предстоятеля УПЦ. Пункт 8 этой же главы устава РПЦ устанавливает, что решения об образовании и упразднении епархий УПЦ утверждаются архиерейским собором РПЦ. Пункт 9 этой же главы устава РПЦ устанавливает, что архиереи Украинской Православной Церкви являются членами поместного и архиерейских соборов РПЦ. Пункт 10 этой же главы устава РПЦ устанавливает, что решения поместного и архиерейского соборов РПЦ являются обязательными для УПЦ. И, наконец, пункт 13 этой же главы. Устава РПЦ устанавливает, что мира УПЦ получает от РПЦ. Поэтому поручение по поиску церковно-канонической связи между УПЦ и РПЦ только в уставе УПЦ без совместной экспертизы обоих уставов, как устава УПЦ, так и устава РПЦ, для выявления такой связи, выглядит таким, что... РНБО как бы умышленно сузил состав документов, подлежащих экспертизе по выявлению связи между УПЦ и РПЦ для того, чтобы эксперты смогли дать заключение как о наличии искомой связи, так и о ее отсутствии. Чем в данном случае руководствуется РНБО и президент Украины, остается только догадываться. Поэтому, дорогие друзья, я надеюсь, что через два месяца мы с вами узнаем, что же на самом деле хотели добиться члены РНБО и президент Украины, поручая провести экспертизу о наличии церковно-канонической связи между УПЦ и РПЦ на основании умышленно суженного состава документов, подлежащих экспертизе. Надеюсь, что и вам интересно узнать, есть ли на самом деле церковно-каноническая связь между УПЦ и РПЦ. Ну и, как всегда, ставьте ваши лайки, комментируйте это видео, подписывайтесь на канал. До новых встреч!